Добрый день, дорогие друзья! Ну что, давайте будем начинать нашу вторую встречу в рамках весеннего марафона. Сегодня у нас в качестве спикера долгожданный гость. Мы очень, Марина, тебя очень долго ждали, очень хотели и наконец-то дождались. Поэтому передаю слово тебе, чтобы не занимать ни минутки нашего времени Каждая минутка драгоценно, хотим от тебя узнать как можно больше. Марина Кирпичкова, наш косметолог эстетист, с огромным сроком стажем работы, опытом работы. И хотим жаждем узнать все твои фишки. Тебе слово, Марина. у меня теперь слайды не крутится. А, вот все. Так, добрый, доброе утро, добрый день, мои друзья. Ну, кто меня знает, если знают уже 20 больше лет, кто не знает, я на самом деле да, закончила на косметолога-эстетиста, 12 лет уже работаю им. В компании я ламбре 22 года, очень люблю, и именно компания ламбре, ее продукт косметический сподвиг меня открыть салон красоты и заняться косметологией. Мне очень нравится делать и женщин красивыми на самом деле. И вот сегодня я хочу поговорить с вами. Я не буду, наверное, даже в свои шпаргалки подглядывать, потому что я хочу поделиться именно своим опытом. За все это время у меня достаточно много клиентов, которые ходят ко мне на процедуры и которые пользуются именно нашей косметикой Ламбре. И сегодня мы будем говорить с вами об особенности ухода за кожей разных типов в домашних условиях и как можно устранить именно косметические недостатки нашей косметикой. В том смысле, мы будем подходить именно профессионально, комплексно к составлению программ по уходу за лицом, за кожей лица и тела. Ну, на тело, может быть, у нас времени не хватит, но я так думаю, что если мы начали такие серии вебинаров, я стараюсь ну, как бы их проводить. Вот. В моем понимании, что такое профессиональный подход в работе с клиентами. В том смысле, вот когда ко мне приходят клиенты, или просто я даже работаю не как косметологу, приходят клиенты, я же сама вообще очень много торговала. Ну, в том смысле, ни для кого не секрет, что мы в Ламбре, вот я лично в Ламбре пришла это вот 20, почти 23 года назад, когда... И косметики-то хорошей не было, и парфюмерии хорошей не было на, ну, на прилавках. И мы на самом деле, вот мое поколение, нас мамы не учили, как правильно ухаживать за лицом. Ну, может быть, единицы девочек, которых мамы учили, Вот ну, у меня лично нет. У меня мама, вот есть на сегодняшний день 92 года, она в жизни ни разу никаким кремом не пользовалась. Вот за все время она говорит, ну просто мне рассказывает, она говорит, я помадой. А про кремы они вообще даже не знали. Поэтому сейчас, сейчас вот наша задача научить подрастающее поколение правильно пользоваться нашей косметикой. И поэтому вот этот комплексный подход, он должен состоять из чего? Мы всегда должны у клиента вопросы ему задавать. Да? То есть мы визуально всегда определяем тип кожи вначале. Потом мы задаем вопросы, потому что всегда у клиента есть какая-то боль по состоянию кожи. Но если не всегда, то очень часто. Допустим, ко мне клиенты приходит все время с каким-то запросом. Особенно в начале. Это потом, когда у меня вот просто есть клиенты, которые ко мне 12 лет ходят. Это они сейчас приходят, говорят, Марина, делай все, что хочешь. Вот мы тебе доверяем. И я уже смотрю, в каком состоянии ко мне человек пришел. Если она пришла ко мне ну, или курсом ходит, или раз в месяц она приходит на поддерживающие процедуры, я уже смотрю, в какой период времени она ко мне пришла, потому что я на это тоже обращаю внимание. Я все время говорю четыре вот, пункта, на которые я обращаю внимание. Тип кожи, состояние, период времени, когда ко мне приходят, ну и пожелания клиента, я его всегда спрашиваю. Всегда спрашиваю. Так. И мы в том смысле, ну, на том вебинаре Гульнас очень хорошо рассказал нам про типы кожи. Да, я просто скажу, что у нас основных четыре типа кожи. Это сухая, жирная, комбинированная и нормальная. А все остальное, все, что есть на коже, это состояние. Это, можно сказать, проблемы. Извините, меня тут кто-то прям названивает. Сейчас этот, отключу телефон. Так, и вот давайте с какими проблемами вообще, ну, я говорю не с проблемами, а с какими болями к нам человек ну, часто всего приходит. Вот, вот в первую очередь человек всегда приходит, когда у него обезвоженная кожа, и очень часто обезвоженность люди принимают, вот я просто вижу, что у нее кожа жирная, она говорит, ой, у меня кожа сухая. Я говорю, нет, у вас кожа не сухая, она просто обезвожена. Вот это, можно сказать, основной, основная проблема, когда женщина путают свои типы кожи. Потом очень часто приходит, прям вот у молодых, вот у меня вчера буквально, буквально была девочка, ей чуть-чуть ну, за 30 но у нее такая сетка купероза, вот этих звездочек на лице. Это просто на сегодняшний день очень больной вопрос вот у женщин, у молодых. Раньше купероз был у взрослых женщин, уже особенно у кого сухая кожа. А сейчас даже с жирной кожей. Вот ко мне сейчас приходят девочки 15-летние, я вот к ним еще вернусь. И у них уже есть купероз. Пигментные пятна. Ну, морщинки – это, конечно, ну, нас, мы все хотим избавиться от морщин. Все. Угревая сыпь, сыпь и раздражение. Вот это, это как бы такие основные. Я уже не беру проблемы сложные. Когда если угревая сыпь, когда она уже в болезни акне переходит, когда она уже в розарцию переходит, и такие клиенты приходят. И вы таких клиентов, я думаю, что и длители у вас, может быть, есть они. Иногда мы даже не знаем, как, как им помочь. Но по сути дела мы можем им тоже помочь. Ну, я так надеюсь, что люди, которые занимаются косметикой, они все равно изучают ее. Потому что у нас достаточно много информации. Ну И у нас, я все говорю, Google нам в помощь. Всегда в интернете можно много чему поучиться и найти, и ответы на вопросы. Я надеюсь, что и наши клиенты такие, что они тоже не сидят, сложа ручки, и не ждут, когда кто-то их чему-то научит Но мы все равно, я все говорю, девочки, мы проводники. Мы все, кто работает с косметикой Ламбре, вообще с другой косметикой, и обслуживает клиента, мы проводники, которые ведут их мир красоты, здоровья. Вот так, дальше. Ну, основные уходы у нас, конечно, мы все знаем, это очищение, тонизирование, увлажнение, питание, защита, это день, питание, восстановление, увлажнение, это ночь, и уход вокруг глаз. Это основной уход, когда клиент у меня, допустим, не может купить всю программу, которую я ей составляю. Вот если честно, есть вот... Вот она говорит, у меня вот есть 3000 рублей. Как вы думаете, что я ей назначу на эти 3000? Что я посоветую ей ну, взять? Есть у кого-то? Я хочу, чтобы вы тоже включались в работу, потому что дальше, когда буду, будем разбирать программы, мне хотелось, чтобы не я вам рассказывала, а совместно мы поняли, почему так программы составлять надо, дополнительно как-то программы. Вот как вы думаете, что я посоветую? Или, или как, вы, как вы сделать, что вы посоветуете? Ну, оливковую серию, наверное, самая такая. Оливковые серии, еще что? Какое-то конкретное средство или имеешь в виду из этапов? Вот что из этапов порекомендовать? Ну, вообще, вот приходит человек, я ей составляю программу, туда uh -huh. все входит. Основной уход, uh -huh. дополнительный уход, ну, все, вот давайте дополнительный уход, что у нас, Допол дополнительный уход у нас входит. Пилинги, скрабы, маски, сыворотки, бустеры, масла, скатка. То смысле, я, как правило, составляю, рассказываю, когда у меня даже человек под моими руками пока лежит, я ей рассказываю все этапы, что я делаю. Uh -huh. У косметолога такие же и дома, вернее, мы должны эти же этапы соблюдать. Очищение, глубокое очищение, пилинг, там, допустим, маска, сыворотки. В том смысле, вот, и я ей также составляю из наших, из наших программ, а она говорит, вот, извините, я не могу купить все, у меня вот есть ограниченные, ну, ограниченные что вы мне посоветуете? Вот как вы думаете? Вот что вы посоветуете? Вот давайте тогда, что вы посоветуете? Если вот не я денег, услышала, я бы посоветовала чисто оливковую серию, очищение и тонизирование. Еще кто? Какие варианты? Я тоже за это же. Угу. Посоветовала, молодые, девочки, да. молодцы! Вот я никогда не продам дорогой крем. Если человек не взял очищение и тонизирование, и если человек соглашается с очищением, но не хочет тоник брать, я всеми путями его уговорю, буду, буду доказывать, что тоник – это у нас необходимые средства в уходе. Просто необходимые. И я всегда настаиваю на двойном очищении. На двойном. Есть макияж, нет макияжа. У нас просто замечательное средство это гель римове который убирает косметику у нас и молочко очень хорошие все, вот, все, каждое молочко из любой серии они тоже хорошо убирают макияж и обязательно вторым этапом вторым этапом я всегда предлагаю взять гель потому что вот когда, а тоник, тоник, он мало того, что он балансирует нашу кожу, восстанавливает, восстанавливает паш кожи, так он еще у нас является лакмусовой бумажкой, правильно и хорошо очистили мы кожу с вами или нет. Вот я клиентам прям показываю, если вы умылись, протерли тоником, и у вас на диске остался след грязи, умывайтесь еще раз. Умывайтесь, потому что вот... К сожалению, к сожалению, я так думаю, первый там вроде Лена Васильева сказала, да, очищение ччении тоник. Нет. Нет, нет? нет, это, это по-моему, Люда Степанова. Я только уже Люда потом. Степану, Люда молодец. Потому, это Лидава. Лида Корытова сказала. А, Люда Лида Корытова, молодец. Это я молодец. Василий проводили консультацию. Потому что у нас, вот ко мне приходит. Девочки молодые, и они просто не умеют умываться. Ну, вот я имею в виду подростки на сегодняшний день. Вот прям до смеха. Я, я прям их прошу. Я говорю, покажи, как ты умываешься. Вот тебе гель, вот тебе ручки твои. Они стесняются. Я говорю, ну, давай я тебе покажу. Так, так. Получается, они гель в ручку налили, не вспенили, ничего. Просто руки помочили, нанесли и тут же смыли. Я все говорю, так ты не умылась, ты просто помочила лицо, гель нанесла и, и тут же смыла, ты грязь не убрала. Вот этот гель, он не попал в поры, он не поработал в порах. Мы, вот у нас э, два средства. Мы уже, ну, давайте пойдем. Марина, расскажи, как надо умываться. Да, я хочу вот сейчас, думаю, если я дойду уже до программ Ну, хорошо. Вот смотрите, у нас два геля. Да? Для сухой, э, нормальной и для, для жирной комбинированной. И гель ТТО. Конечно, mm -hmm. гель ТТО это вот, я все говорю, это песня, это бомба для проблемной кожи. Вот у меня все, вот все практически, я всем, если только то этот гель ТТО у меня есть, я всем предлагаю. Вот подросткам всем. И прям говорю, я говорю, пускай вся семья умывается. Папа, братья, кто у вас там есть, все умывайтесь этим гелем. Ну, учу их, вот капельку, буквально капельку, влажные руки, капельку геля, и начинаем вспенивать прямо в ручках. Вспенили, и вот эту пену мы наносим на лицо. На лицо нанесли, и мы начинаем круговыми движениями по Т-зоне, там, где у нас проблема есть, где-то две минуты. Работать. В этот момент у нас все в поры входит, у нас все очищается. Мы можем даже потом добавить эту пену еще и оставить именно вот как маску. Она немножко подсохнет, потом ручки намочились, снова ее вспенили, и тогда умывайтесь. Кожа прям скрипит вот руками, когда вы так сделаете. И прям чистота и свежесть на лице прям чувствуется. И вот они ко мне, когда приходят, я вот это им сделаю. Я говорю, вот ты, скажи, что ты ощущаешь? Он говорит, у меня такое ощущение, что у меня кожа задышала. И, и гель для сухой кожи точно так же. Точно так же. Ее надо вспенивать хорошо. И пена. У нас ведь чаще всего для сухой кожи пенки же рекомендуемые, они потому что более легкие. все-таки сухая кожа она очень тонкая, упослальной там слои вообще практически нет. Вот. и поэтому вот пену гель для сухой кожи его тоже надо вспенивать хорошую пену и пеной умываться пеной умываться. и поэтому я лучше ей очищение тоник продам и какой-то крем вот даже из витамина или из хлопка. Конечно, у меня таких клиентов нет, которые ну, купят такой ну, такой я не скажу, что он дешевый крем. Они очень хорошие. Я потом остановлюсь на них тоже. Но я, если, если человек у меня не может купить два крема день ночь, я всегда рекомендую, у нас сейчас слава богу, вот есть крема и это самое, с, микро, с микробиотой, и колострум, ну просто бомба, и жемчужный крем, который можно использовать и днем, и ночью. В смысле, если уже у человека там совсем бюджет, вот, вот такой подход у меня. Вот без очищения я никогда ничего не продаю. Если пришел человек ко мне за кремом и говорит, я хочу купить крем, я сначала его буду расспрашивать, а чем он умывается, чем он тонизируется вообще, вот какой гель у вас, вот какой гель. Я буду все расспрашивать. И после этого только человеку, ну, если у него вот на самом деле он мне рассказывает и все есть, я, конечно, ему ну, продам крем. Хотя я стараюсь потом его вернуть к себе за всеми очищающими средствами и тониками, уже за нашими, если вдруг у, у какого-то клиента еще не наши средства. Так, ну вот на фактор я уже сказала, на какие факторы я внимание обязательно обращаю. Ну и вот плавно мы с вами переходим вот к программам. У нас достаточно много количества продукта, которое можно вот на, любой, на, на любой кошелек составить в программу, на любой, и дорогой, и более бюджетный. Правильно, правильно как бы выявить проблему клиента, с ним поговорить и ему подобрать. Вот давайте вот просто обезвоживание. У нас очень часто, тем более вот сейчас прошла зима, у людей у многих обезвоживания потому что были включены батареи отопления. Очень много, сейчас, кстати, очень много аллергии на холод. Вот я даже удивляюсь, у меня клиенты иногда приходят, и они говорят, а у меня говорят, на холод аллергия. Вот раньше, вот я просто помню, раньше меньше было. Это говорит о том, что все-таки у нас очень ну, грязная атмосфера, очень много выбросов в окружающую среду, а это все влияет на нас, вот на наше состояние кожи. И поэтому я взяла вот обезвоживание, ну как бы первой программой, но ну, про очищение мы с вами уже вот прям поговорили, хорошо-хорошо. Вот до макияжа понятно, да? У нас вот есть гель пур терапии, этот ремовер, мицеллярная жидкость и очищение. Очищение, конечно, у нас, но ну, есть клиент, которого я вот гель не хочу, я только молочко. Ну, пожалуйста. Но молочко я всегда рекомендую женщинам, у кого все-таки сухая кожа. Сухая нормальная. Но сейчас, поверьте, с нормальной кожей, ну, я не знаю, прям одна на тысячу. Вот по всей статистике, женщина бывает одна на тысячу с нормальной кожей лица. В то смысле, это когда у человека вот практически нет проблем на лице. Если жирная кожа, все, гель, у нас есть и ТТО, и пуртерапия. И для сухой кожи есть клиент, у меня, которые именно хотят гель. Тоже все предложила им. Все у нас. Вот очищение, тонизацию. Но, конечно, перл из серии «Жемчуг» я рекомендую, если прям вот вижу сильно обезвоженная. Но иногда у нас обезвоженная кожа сопровождается чувствительностью. В этом случае я предлагаю или оливковую серию, или из пюртерапии тоник. Потому что там ходит тут оливковое масло, оно как бы смягчает тоник оливковый. А там есть алоэ вера, она тоже как бы успокаивает. У нас в принципе серия вся пюртерапия для чувствительной как бы, кожи. Тоник тоже, я говорю, я просто вот вам еще рассказываю, как держатель склада, что ли. Я вот тоник могу без, без озрения совести спроводать тот, который у меня есть. Потому что лучше продать, какой есть, чем отпустить клиента без тоника. Но потому что они у нас все, все тоники, вот у нас три тоника, они все друг друга заменяют. Все друг друга заменяют. Марин, а вот еще вот, кстати, раз про тоник говорим, да, вот и Мария спрашивает, какие доводы приводите для приобретения тоника? И в одном из комментариев у нас вот в прошлой встрече был такой комментарий, что якобы тоник это какой-то маркетинговый ход просто, и что якобы на самом деле он несет, не несет такой вот нагрузки, как мы говорим. Вот твое мнение хотелось бы послушать. Вот смотрите, девочки, я просто сейчас в последнее время очень много слушаю, занимаюсь кислотно-щелочным балансом вообще вот что такое слово баланс да? у нас когда в организме и щелочи и кислоты достаточно вот, ровно а когда у нас какой-то идет дисбаланс баланс да? вот кто водитель когда у нас колеса не отбалансированы мы едем и вот так нас качает вот здесь я также говорю девочки вы получается у нас вы умылись хорошим Средством очищающим скажите из вас пожалуйста вот я сейчас вот не вижу сколько так вот 23 человека кто из присутствующих умывается фильтрованной водой только честно не я так Гульнас, ты можешь не, там поконтролировать не я нет нет вот нет, это нет, мы конечно. 24 человека люди которые занимаемся косметикой а кто-нибудь задумывался какие трубы у нас стоят трубы и какая грязь в этих трубах uh -huh. получается вы хорошим я все говорю, вы хорошим средством умылись а компотом потом вымылись uh -huh. И что? И вы после компота наносите крем. Он будет работать? Да не будет. Угу. Если у нас все-таки пааж кожи 5,5, мы и должны, и последующие средства у нас тоже будут этой же, ну, этого же пажа для того, чтобы кожа больше приняла. Почему у нас, вот Люда, вы вчера разговаривали, да? почему у нас крема скатываются, там, почему у нас еще что-то не так? Да это только из-за того, что мы что-то неправильно сделали. Что-то неправильно сделали. И то нет. Он всегда был и будет, девочки. Потому что он восстанавливает паш и баланс в коже. И он подготавливает. Кожу к принятию сред... следующих средств потому что ведь во всех тониках то смысле если есть идет программа да она друг друга дополняет и очищение и тоник и крем то смысле там проходит как бы какое-то вещество основное поэтому вот без тоника я никогда не отпускаю никогда и вот, и вот поверьте мне, сейчас клиенты намного грамотнее, намного грамотнее. И потому что просто они видят на самом деле, какая вода. Но сейчас практически вот фильтры стоят, наверное, в каждой квартире. Только мы кушать готовим через фильтр, воду берем. А умываться мы можем пойти в ванную, где нет фильтра, и умыться этой водой. Мой совет. Умывайтесь фильтрованной водой. Умываться, Марина, будем на кухне. Нет, зачем Наташ на кухне? Кувшина с водой всегда можно ванны. так удобнее, искраника. Ну, просто, да, девочки, мы, потому что все такие заняты, мы всегда торопимся, у нас мы суетимся, у нас очень много дел, у нас очень много ролей. И поэтому, да, иногда мы просто элементарного. Ну, когда вот с клиентом начинаешь разговаривать, они говорят, мы даже не подумали про это. Но на самом деле просто даже не подумали. Так, ну все, с тоником То, согласен да. со С тоником понятно, да. Да, с тоником понятно, Марина. И, вот тебе информация, чтобы ты знала. Из 24 человек у нас только один человек умывается родниковой водой. Все. Остальные молодец. все, все, как обычно. Молодец. Этот человек просто молодец. Но О, опять, ага. родниковая вода не всегда чище, чем труба э, Ну да, там тоже надо еще ну, смотреть. В смысле, я не, не сомневаюсь, что эта вода хорошая. но ну, просто эти родники тоже бывают в разных местах. И угу. иногда... Поэтому ну, мы надеемся, что этот человек хорошей водой умывается и правильно делает. Угу. Марин, а пока по, по тоникам не закончили в, эту тему, да? Вот вопрос такой, почему после тоника пощипывает кожу? но ну, не всегда не всегда у нас ну, бывает у нас... Да, бывает что пощипывает угу. у нас пощипывает от а, тоника пуртерапев у ага. меня тоже всегда такой вопрос э, почему вот вроде он для чувствительной кожи угу. а, а после него просто там входят какие-то травки которые э, ну, р, как бы немножко раздражают угу. девочки пощипывание это не всегда плохо то, в том смысле, еще... я всегда говорю, это говорит о том, что ваша кожа проснулась. Угу. Проснулась. Еще Мы знаете, ее немножко простимулировали. Простимулировали. Она, угу. вот если, смотрите, если вы на Я ведь тоже с клиентами разговариваю. У многих клиентов сейчас на самом деле очень много аллергических реакций. Мы ведь об этом знаем и... Ну, буквально на все. Но ведь, девочки, это ведь от того, что мы едим, что попало. Я, конечно, про питание не буду лекции читать, но на самом деле я просто сейчас очень много лекций слушаю именно про питание. Про питание. И ведь, ну, вот дрожжевой хлеб, его вообще здесь нельзя. Вообще нельзя есть продукты, где много дрожжей. Девочки, это нас убивает, просто убивает. И поэтому, ну, хотим мы, не хотим. Ведь вот это же тысячи лет назад было сказано. Еда наша, пускай будет нашим здоровьем, нашим лекарством, да? Это ведь когда было сказано? А мы, на самом деле, едим очень много, особенно наши дети, внуки. Сейчас вот 24 человека сидит, если есть внуки, многие скажут, что они постоянно болеют насморком, ну, простудными заболеваниями. Ведь это от того, то, то что они едят, извините, очень много сладкого. Угу. Угреваясь сыпь практически. Вот у меня приходит, приходит клиентка, и она работает с молодежью. Ну, в каком-то колледже. Она говорит, Марина, страшно смотреть. Каждый второй ходит, не просто угорь, там где-то один-два, у них сплошным ковром. Поэтому, девочки, если пощип... это я к чему? Поэтому у нас аллергические реакции, конечно, бывают. Вы просто замечаете, если уж прям пощипывание сильное, что вы вот нанесли и щипает, и щипает, и не проходит, это одно. А если вы просто протерлись, пощипало и прошло, это нормально. Это нормально. Мы просто простимулировали кожу немножко, и все, и дальше вы крем наносите. А вот если это какая-то реакция, обычно, я говорю, девочки, это даже не аллергия, это чувствительность вашей кожи к какому-то компоненту, который есть и в тонике, и в кремах. Что вы тоник нанесли, потом нанесли крем, и у вас все равно пощипывание идет. Ну Просто что-то не подходит в этом креме вам. Просто надо смотреть состав, потому что у меня, вот представляете, вот приходит женщина, и я ее только собралась умывать, она говорит, знаете, я говорю, Вас, ну, у меня они карточки все за, за, записывают, заполняют. И я смотрю, она пишет, аллергия на крапиву, а у меня средства с крапивой. О, я все думаю, вот видите, кто бы подумал, что на крапиву у людей есть аллергия. Поэтому пощипывание, если пощипывание ну, секундное, будем так говорить, то это нормально. Если пощипывание и дальше вот, протерлись, оно не проходит, то просто меняйте средство. Значит, оно вам просто не подходит. Марина. Да. Можно, еще, можно еще? Ну, я немножко добавлю. Я полностью согласна с тобой, со всеми твоими вот этими. То, что бывает вот пощипывание, да, и какая-то аллергия. У меня тоже многие, ну, друзья мои там, клиенты тоже говорят, что вот я воспользовалась кремом нашим там взяла, да, и у mm -hmm. меня получилось как вот сыпь. Mm -hmm. я, я тоже, я всегда, ну, как вот... Очищение, тонизирование, все это, все это я спрашиваю, а потом порой выясняется, что когда человек наносит, Ой, извините, у меня, конечно, голоса нету, поэтому я так это хрипла. вот когда человек наносит крем, он не задумывается о том, что он в этот день покушал. И у него вот снутри вот это вот получается реакция и дает аллергию. Вот у меня несколько случаев таких было. Спасибо. Лида, ну я и сказала про питание. Это Лена. <смех> это Лена? теперь Лена. <смех> Можешь, вы меня извините, но я почему-то не вижу, кто это. Кто говорит? А, Алина говорила? Ну ладно, потом мы... Елена Лена... Васильева. Это, это Елена Васильева говорит. говорила. Я себя не показываю, я очень страшная. Да ладно. Нет, вы когда включаетесь, я вас вижу. А когда не включаетесь, мне не видно, кто говорит. А да? Это я, я была, а Лена Воспокой. Васильева. Поэтому я говорю, не всегда можно грешить на косметику, а я говорю, начинайте, девочки, всегда вот с себя. Что ты сделал, что ты не поспал. У нас же на все влияет. Все, вот на нашу кожу влияет все. Стрессы, недосыпания, плохая экология, плохое питание, плохая вода. Вот смотрите, сколько этих мало двигаемся мало двигаемся кто сегодня встал зарядку сделал из 24 еще кто я сделала молодец еще я кто? Уже даже я уже даже два километра прошла Да, я вот уже 5 лет. я сделала марина вот вот девочки я говорю вот наше здоровье и красота нашей кожи зависит только от нас от наших действий то, что, что мы делаем что мы ну, в том смысле вот как мы себя любим все, говорит, вот как я себя люблю да вот я встала 5 километров прошла вот я себя сегодня полюбила если я встала уже литр воды горячей попила ну, не за раз а вот уже ну, с утра вот я все время с утра пью 2-3 стакана горячей воды не теплый, не холодный, а именно такой, ну, чтобы не обжигаться, а именно горячий. Я могу сказать для чего? Для того, чтобы у нас вообще в организме правит наша желчь. И у всех вот и аллергические реакции и все за того, что у нас застой желчи идет, плохое переваривание пищи идет, у нас у каждого второго сейчас гастриты. Какую кожу мы хотим хорошую? У меня иногда женщина приходит, она вся желтая. Я говорю, у вас... Я сразу вижу, что, что у нее. Я потом в конце вам покажу, где какие проблемы на лице. Там какой орган у нас, надо какой орган проверять. Потому что ну, у нас не может быть красота на лице, если у нас внутри что-то плохо. Но многие люди просто об этом забывают. А мы... Как проводники должны об этом людям потихонечку корректно напоминать, напоминать. Правильно, Лена, ты говоришь. У нас, у нас иногда бывает конфликты между косметикой, когда у человека какая-то одна косметика, он берет наш и потом говорит, ну, что-то там не так. Тоже бывает. Я не говорю, что это постоянно и везде, но вот нам лекции, когда читают, нам всегда об этом говорят, что иногда бывают конфликты между косметиками, ну, между фирмами, uh -huh. ну, производителями, которые в косметике разные производители. У нас, вот у нас нету, потому что у нас практически во всей серии, допустим, входит гиалуроновая кислота. Это вещество наше собственное, которое наш организм вырабатывает. И крем с таким с самым, в таком составе наш, наш организм, наша кожа воспринимает как свой. И поэтому я вот вообще миксую все наши серии. Ну, вот потом могу рассказать как. Так, ну в основной уход при обезвоживании. Здесь тоже. Давайте будем смотреть как. Если это... Вот человек приходит зимой. Вот на день, что вы бы посоветовали ему зимой для увлажнения. А зимой разве можно увлажнять кожу? Зимой, мне кажется, питание нужно. Ну вот, Мария, скажите, что вы бы предложили? Питание, ну, в зависимости от типа кожи. От этого будем отталкиваться. Если кожа зрелая, то это можно с N-серию, серию с черной икрой. Я их считаю как питательные крема, там и увлажнение будет, и питание. Вот. А именно конкретно увлажняющие я бы зимой все-таки не рекомендовала, потому что у нас все торопятся не дожидаются, пока крем свое отработает на коже, да, выходят на улицу и получают абсолютно обратный эффект. Угу. Все согласны с Марией? Ну, я, наверное, не соглашусь. Угу. Таня, почему? <с administrator> а, потому что Таня. в холодный период кожа очень да. сильно пересыхает. И а, питание и увлажнение, вот сейчас просто выйду, нужно нужно всегда uh -huh. и то что ну, даже понятие дегидратация то есть до да, обезвоженная кожа и а, особо когда вот мой мир вот у нас допустим мы живем на урале да у нас вообще сумасшедший климат у нас может быть ноль сегодня завтра минус 30 то есть естественно все эти стрессы все это на коже но и кожа конечно страдает прежде всего это обезвоживание вот. Питание – это ночная процедура, а увлажнение – это ежедневная процедура, хоть летом, хоть зимой, хоть когда. И самая уникальная у нас серия – это «Император а, Цилиндрика» у нас, да, это уже плюжная серия, это одна из самых уникальных наших серий. Я почему спросила зимой, да? Подход, подход. Зима, лето, весна, осень. Поэтому гиалуронку можно зимой, но я, допустим, гиалуроновый крем предлагаю людям вечером. Зимой вечером увлажнять-то нам надо все равно, правильно, Таня говорит, зимой у нас тоже кожа сохнет. А днем я могу серию Zen предложить, там тоже достаточно увлажняющих средств, но при этом он еще и питательный. Потому что все-таки в гиалуронке у нас четыре вида гиалуронки, а в Зене, кроме гиалуронки, есть и другие продукты, которые питают, и увлажняют, и питают и серию ДНК. Ее тоже можно предлагать при обезвоживании. У нас же новая формула, если кто знает ДНК, там тоже есть гиалуронка. В смысле, я, это я почему вам рассказываю? Мы всегда смотрим и на погоду, на период на состояние кожи, на, вернее, на тип кожи, молодая женщина перед вами или все-таки в возрасте. ВНК я вот не предложу девочке 25-летней, понимаете? В том смысле, мы смотрим на все факторы, на все. Допустим, если обезвоженная пришла, допустим, и, и девочки у нас, которые с проблемными кожами, они уже на, у нас же все... Сухие, все обезвоженные, с жирной кожей, они все обезвожены, потому что они чаще всего пользуются средствами, куда входит спирт. Когда вот они мне говорят, что они там в аптеке купили, еще где-то купили, у меня первый вопрос. Вы смотрели, там спирт есть? Ну да, там вроде алкоголь написан. Все, это кожа сожженная и пересушенная. Вот здесь подросткам, вот подросткам я предлагаю... Вот эти два крема или из хлопковой серии, или из витаминной. Вот, кстати, серия, крем из витаминной серии очень хорошо для, проблемных, вот, для проблемной кожи после… Вот когда заживает. Вот знаете, есть же воспалительные элементы, когда, а когда они уже проходят, у них такие синюшные пятна появляются. Вот когда-нибудь замечали? Вот я не знаю, может у родственников ваших ну, есть вот это ну, подростки? Вот. вот витаминный крем наш очень хорошо работает и хлопковый, потому что хлопковый очень хорошо увлажняет, очень хорошо. Поэтому и хлопковый, если вот допустим женщина не может купить какие-то там средства, эти крема наши дорогие. Я эти крема предлагаю. и Я знаю, что, по крайней мере, если ей нужно увлажнить лицо, эти кремы, они ей помогут. В том смысле, когда есть запрос, у меня вот в голове сразу же вот все крутится, вертится. А ага, какой крем? Вот так, вот так, вот так. Вот такой подход. И человек просто чувствует, когда вы с ними вот разговариваете и говорите, вот давайте мы сейчас вот... Подумаем, что вам вот можно предложить, вот, что вас беспокоит. Ну, вечерний, я уже дневной и да, Вот что дополнительное? Вот если человек готов на полную программу, на полную программу. Вот если у него есть вот необходимость увлажнить, то, конечно, у нас сейчас просто замечательная сыворотка с гиалуроновой кислотой. Я ее рекомендую своим клиентам как маску использовать, плюсом еще. Наносим сыворотку, туда капельку нашего бустера с гиалуронкой. Но, девочки, если уж не клиенты, то вы сами для себя любимые должны это все купить и попробовать. И под пленочку, и 10-15 минут отдохнуть, полежать. И это можно делать два, даже три раза в неделю. Вот просто один раз ну, купить сыворотку и потратить ее как маску. Результат очень великолепный. Кожа сразу напитывается. Ну, вот, ну, В основной уход входит еще ну, крем для зоны вокруг глаз. Ну, его тоже так же. Ну, у нас, конечно, клиенты очень редко берут два крема, допустим, утром, если холодный, чтобы питательный был, а вечером с гиалуронкой. Ну, поэтому я всегда какой-то крем один подбираю. Если это зима, я могу предложить из ДНК, чтобы они и утром, и вечером пользовались. Но, ну, ну... Это самое. Есть же клиенты, которые говорят, ой, а я утром ну, поздно выхожу из дома. Это же тоже все зависит от того, если человек, конечно, ходит на работу к 7-8, то да, во-первых, зимой ну, с утра как бы всегда холоднее, и поэтому гиалуроновый крем. Но ну, я тоже не буду советовать, если человек вот нанес и сразу же на улицу вышел. Потому что если даже он дневной крем гиалуронку наносит, он хотя бы... Час должен быть дома, хотя бы час, а после этого только выходить на улицу. Поэтому здесь тоже, вот это все вопросы, девочки, это все вопросы. Вот. Я вот как раз это имела в виду, извините, что перебила, что именно в зимнее время, ну, увлажнение в любом случае нужно, но лучше все-таки более питательные крема рекомендовать. Ну, почему? Ну, не всегда, не всегда. Это все зависит от многих факторов, будем так говорить, от многих факторов. Так, так, так, так. И еще. Вот когда мы пользуемся гиалуроновой кислотой, ну, есть гиалуроновой кислотой, у нас очень многие клиенты неправильно наносят, девочки. Вообще все кремы, где входит гиалуроновая кислота, бустеры, сыворотки, все, мы наносим на влажную кожу влажными руками. И при этом мы пьем достаточно воды для того, чтобы гиалуронке было что удерживать. А то мы говорим, вот гиалуронку удерживает у нас там по 500 молекул воды на себе. Там, а если воды в организме нет, так что ей удерживать-то? Поэтому у меня, видите, вот внизу написано, пить много воды. Это относится именно, но так как у нас белуронка есть и в Зене, и в ДНК сейчас, поэтому ну, желательно воды пить достаточно. Так, по обезвоживанию все понятно, девочки? Есть какие-то вопросы или вопросы потом будем задавать? Мне кажется, уже все, кто хотел, задали вопросы. Ну, поехали давайте. дальше дальше пигментация Ну, это тоже одна из таких проблем как бы для девушек для женщин но я хочу сказать что пигментации у нас тоже разные бывает да? у нас есть пигментация после родов у девочек это гормональная пигментация из нее, от нее можно избавиться, если все восстанавливается, вот гормональный фонд после родов восстанавливается, пигментация, как правило, уходит. Но если с этим не работают, то, конечно, эта пигментация остается, и она с возрастом все, ну, проявляется все сильнее и сильнее, будем так говорить. Но есть веснушки, она, они тоже как бы к пигментации относятся. Но это ну, с веснушками ничего не сделать, девочки. Никакими кремами. Я все говорю, веснушки можно только скрывать. Ну, но и все равно, если мы правильно подходим к уходу за кожей, когда есть пигментация, мы, надо, мы должны предупреждать ее. Не бороться с ней, а предупреждать. У нас... Очень часто женщина у вот меня приходит, она приходит, и вот у нее появилось пятнышек. Но я вижу, что это не пигментация, я ей все время говорю, это у вас не пигментация, это у вас уже вот, у вас значит плохо работает желчный пузырь, у вас уже вот желчь пошла через кожу, потому что застой, потому что а она откуда вы знаете? Так потому что вот знаю. Поэтому, девочки, если вы вот 20 23 человека, если у вас там и на лице, и на теле появляются какие-то пятна, еще их называют старческие пятна, да, то от них можно избавиться, если мы начинаем работать своей лимфатической системой и желчным пузырем. Это проявление именно этой нашей желчи, которая у нас с возрастом ну, застой в желчном пузыре. У многих уже он и удален. Поэтому желчь идет не туда, куда надо. Да? Все знают, что желчь должна идти в кишечник, а не в желудок. Или не знали об этом. И что желчь вырабатывается у нас печенью, и желчный пузырь только хранит эту желчь. И у нас очень часто, у нас есть перегиб желчного пузыря. Там, ну, плохо работает вот эти протоки поэтому образуются вот эти камни и сейчас вот а все что удалено это плохо в том смысле это нарушение это уже дисбаланс нашего организма поэтому у нас все вот представляете кожа это самый большой орган все же знают об этом самый большой орган и все и вот это зеркало то что происходит у нас внутри это, вот все говорят, глаза это зеркало души, а кожа зеркало наших внутренних органов. Как они работают. Поэтому у нас тоже достаточно есть средства, которые ну, помогут осветлить пигментные пятна. Но до макияж и очищение я не буду останавливаться, девочки, оно одинаково у всех. Вы уже принцип поняли. Возраст, период и, конечно, здесь, может быть, на серию жемчужные мы больше будем опираться вот именно в пигментации, потому что, да, мы все знаем, что у нас экстракт жемчуга, он обладает хорошим отбеливающим эффектом. Просто замечательно. У меня у нас в профессиональной косметике тоже очень часто используется именно ну, в средствах от пигментации экстракт жемчуга. Конечно, у нас там другие есть препараты, которых у нас нету, Но это уже они к лечебному относятся. Поэтому их просто в домашний уход не, ну, не используют. Вот. И сейчас у нас появился осветляющий крем. Вот тоже очень замечательный. Очень замечательный. И, и так как у него SPF 15 есть в составе, я его рекомендую всегда утром наносить. Утром. А вечером, вот вечером можно предложить молозиво. Мне очень нравится этот крем. Если эта женщина возрастная, если даже не возрастная, вот все, я все время говорю, мы же, у нас уже есть предупреждение и уже лечение. Будем так говорить. Да? Если клиент молодой, мы предупреждаем, а если клиент уже... Бальзаковский возраст, мы уже там начинаем ну, более активно работать. Поэтому вот молозиво мне очень нравится. Ну и крем наш, и перл, если ну, человек не может позволить себе два крема купить, то он один утром, вечером, пожалуйста, достаточно хороший препарат, который работает именно с пигментацией. И увлажнение, потому что когда. Пигментация у нас очень часто идет еще и шелушение. В том смысле, у нас одна проблема, никогда не бывает одной проблемы. У нас одна проблема цепляет другую. И поэтому мы тоже на, на это тоже внимание обращаем. Если есть пигментация, если есть э, обезвоживание, очень часто и шелушение есть. Согласитесь со мной? Очень часто. Поэтому мы тут работаем. И сыворотка наша великолепная. Я, я вот э, про сыворотку с витамином С всегда говорю. Девочки, вот вы представляете, вот даже у нас в профессионалке разрешено использовать средства, куда входит 5% витамина С. Не больше профессиональной косметики, а у нас в домашнем уходе с вами 5% витамина С. Поэтому этот вот... Но, но, девочки, если у кого есть на цитрус аллергия, очень аккуратно надо, очень аккуратно вот с этой сывороткой. Потому что она иногда вызывает покраснение. Особенно у нас, я все время говорю, эту сыворотку, девочки, ни в коем случае нельзя наносить на орбитальную зону. Так, я сейчас... Уже, если начала, про глаза говорить. Вот смотрите, вот у нас зона. За эти точки мы не имеем права с вами не наносить никакой крем, даже крем для век. Вот, мы всегда крем для век разносим только вот по этим точечкам. Можете запомнить эти точки, это 10 точек красоты, как правильно наносить. ну Работайте с с глазками, с нашими. Вот. И сыворотку с витамином С. Вообще близко, вот нельзя к этим кругам наносить, потому что она ну, очень активная. И вот я, я вот даже сама как-то так ну, нанесла, и прям вот у меня аж сразу покраснели все вот веки. Поэтому вы должны об этом клиентам всегда, всегда напоминать. Если продаете с витамином С сыворотку, всегда напоминайте. Всегда напоминайте. Так, так и с пигментацией мы здесь можем использовать наш бустер ретинол с ретинолом. Потому что у нас витамин А является очень хорошим. Ну, кстати, потом про это. Добавляем во все средства, прям по капельке этого бустера. Он просто будет усиливать действие всех веществ, всех веществ которые входят в наши средства. Он именно для усиления нужен. А в какое время суток лучше использовать бустер? Ретинол? Да. Вообще, ретинол у нас на ночь используется. Uh -huh. Бустер с ретинолом uh -huh. на ночь. Спасибо. Так. И омоложение. Конечно, мы все хотим выглядеть моложе, без морщинок. У нас уже достаточно очень много средств. Я хочу сказать, что у нас, по сути дела, все серии, начиная жемчужная серия, ДНК, серии с гиалуроновой кислотой, Зен и мюзи они все направлены на омоложение. Просто игру на самоложение нас омоложение есть явное, есть предупреждающее. Да? Девочкам после 25 лет. Все хотят сохранить молодость. Я все время с ними разговариваю так. Я говорю, девочки, у нас у меня клиенты просто вот ходят, и они говорят, Ой, вот 40 лет э, стояла около зеркала, ну вообще, вот ни одной морщинки не было. Откуда они взялись? Вот ни с того, ни с сего. Вот, вот проснулась она утром и увидела морщинки. Так чтобы вот не, не происходило, что утром встала и увидела морщинки, лучше начинать с 25 лет ухаживать. Поэтому вот мы, мамы, бабушки, должны своих детей, внуков как бы направлять, что лучше предупредить, чем лечить. И поэтому для омоложения, пожалуйста, здесь говорим, ну можно, молодая девочка, пожалуйста, у нас жемчужный крем красный да, от первых признаков морщин, просто великолепный, просто великолепный. И увлажнение, и питание, и осветление, он все тебе дает. Более, ну, более зрелая женщина, середынка, ну, просто замечательно. А сыворотка, но ну, я все говорю, у нас сыворотка, она на самом деле дает очень мощный лифтинг, если ее правильно наносить. И, и вот тогда Люда спрашивала, и днем, и днем, и ночью, да. В том смысле, мы иногда просто берем сыворотку И как лекарство. Можно, один, можно на выход сделать лифтинг, а можно просто поработать с лицом. И вот прям всю сыворотку и утром, и вечером, и утром, и вечером мы запускаем процесс. А потом можно сыворотку брать и уже, допустим, ну, только утром. Потому что ну, лифтинг все-таки подразумевает, что мы хотим более хорошо выглядеть днем, да, куда-то мы идем. Конечно, если вы вечером идете там на праздник, куда-то тоже вам надо хорошо выглядеть, пожалуйста. Это сыворотка. Под макияж эта сыворотка ну просто великолепно работает. Вот. Так. Марина, а когда ты говоришь по поводу сыворотки, имеется в виду использовать вместо дневного ночного крема или дополнительно к дневному ночному крему? Нет, дополнительно. девочка. вот смотрите, у нас всегда, если ко мне приходит клиентка молодая и стоит выбор сыворотку или, ну, в том смысле, что-то она может один продукт купить. Я там 25 лет могу девочке предложить сыворотку купить. Могу. Но после 35 лет я буду предлагать крема. Я никогда не предложу один продукт сыворотку вместо крема. Почему? Там, вот потому что крема у нас несут ну, другие функции будем так говорить uh -huh. у нас все-таки крем Если 35 лет у нас лучше работает сыворотка плюс крем uh -huh. это должно быть так потому что сыворотка да она сильнее чем крема но зачем вот, э, у нас там говорила что был вопрос можно ли перекормить кожу в каждый период мы даем то что нужно и дозировано uh -huh. а когда мы все сваливаем в одну кучу вот тогда у нас можно и навредить коже uh -huh. поэтому и после 30 вот допустим конечно если приходит женщина 50 лет ну извините я говорю там уже доктор прописал и сыворотку и бустер и крем uh -huh. если в 35 да можно сыворотку допустим, она месяц пропользовалась сывороткой, потом может отдохнуть. Потом ну, другую сыворотку. У нас же все время какие-то есть запросы, вопросы там. Поэтому можно сегодня одну сыворотку предложить ей, там через период какой-то проходит, другую сыворотку предложить. Но я всегда буду продавать крем клиентке. Если она не может сыворотку купить, сначала крем, потом сыворотка. У нас все-таки угу. сыворотка относится к дополнительным средствам, угу. а не к основным. Угу. Хотя, вот я говорю дополнительные, если это в 25-35, после 40 это уже основной уход. Сыворотка это уже основной уход. Угу. Угу. А в каком порядке наносить, Марин? Сначала крем, потом сыворотка или сначала сыворотка, потом ну, смотрите, крем? Смотрите, нет, мы сначала сыворотку наносим всегда, сыворотку, угу. а потом крем. И потом сыворотку крем. надо, девочки. Сыворку не надо мазать, как крем. Мы, как, мы вот, и все время любим намазать. Я говорю, не надо мазать. Взяли на пальчик, выдавили горошинку, вот так сделали. И пошли вот, вот таким дождичком по лицу. Прошли по шее Да, Знаем, что у нас у женщины лицо заканчивается вот здесь. Видно? Нет. У Женщины лицо заканчивается вот здесь. Вот. <связывая> вот это, это заканчиваю. Поэтому мы. Классно. Как, как правильно, вот как правильно девочку умываемся мы. Мы снимаем себя все, одеваем полотенечко. Вот где я показала. Все украшения все снимаем, идем умываться. Умываемся, мы умываем. И это место все. Мы когда умываемся, мы делаем легкий массаж. <связывая> Понимаете, вот у нас есть венозный угол, куда вся венозная наша жидкость приходит. И когда мы вот это умываемся, если вот мы умылись вот здесь, только вот здесь, даже шея у нас многие, у нас страдает шею всех, потому что на шее очень тонкая кожа, так же, как у, у глазок. Глазки все время у нас моргают, и у нас кожа почему здесь стареет быстро, она тонкая, и, и, и, я, и глазки туда-туда-туда-туда все время в движении, и шеи также, мы же все время туда-сюда ей работаем, и у нас из-за этого деформация-то происходит, и вот эти кольца Венеры очень часто, вот эти кольца Венеры, если ну, кто знает, да, вот эти морщинки поперечные на шее, они... И генетически очень часто у девочек раньше ну, появляются не от того что она там плохо ухаживает но просто вот генетически mm -hmm. вот. И вот вот когда мы вот так умыли с вами мы все промассировали с вами мы все это запустили и тогда у нас крем по-другому ляжет на лицо mm -hmm. у нас mm -hmm. Марина, еще два слова. да, Я недавно услышала такую информацию, тоже слушала одного косметолога, я просто обалдела. Возраст женщины, что выдают? Как правило, шея, руки... И руки дала... руки и глаза. Уши. Уши. Я улучши, была, да, А я говорю, вот да. Представляешь, уши кремом и всем остальным то же самое, потому что они стареют тоже, представляете? А как, я девочки. тоже стала умывать. Это тоже наш орган. Будем так говорить, да? Поэтому я говорю, вот массаж, вот игру говорю, лимфатический массаж, массаж обязательно. Да, вот бульнас уже, наверное, начала делать? Или еще не начала? Начала, начала, микрофон оказывается выключен. Начала, молодец. захотите, вот, мы тоже с вами поделимся, да, встретимся, расскажем, у нас же будет. Да, да, да. да. Это, конечно, это, поделитесь. Это, Очень это, хотим. Это мы уже тогда отдельно расскажем про лимфатические да. массажи. Ну, все. Вот ну что, у нас, конечно, в омоложении уже тут входит все. И сыворотки, и утром, и вечером, и бустеры, и с ретинолом, и с гиалуронкой. Ну, в том смысле, вот, омоложение это уже подразумевается, прям вот мощный комплект препаратов которые мы должны использовать но мы можем их использовать периодами Ну в том смысле вот на месяц я взяла и вот хочу просто молодиться я на месяц беру себе и сыворотку лифтинг и бустер с гиалуроном и бустер с ретинолом все и бустер с ретинолом девочки вот про бустер про бустер с ретинолом я сейчас буду рассказывать но это будет касаться люди, клиентов у кого Жирная комбинированная кожа. У кого сухая кожа, очень аккуратно. Очень аккуратно. Один раз в неделю на ночь у кого сухая кожа. Можно нанести, прям вот капельку добавить в крем. Вот, вот с самого начала давать. Как только купили, если вы еще не пользовались ретинолом, Один на вечер нанесли чуть-чуть и посмотрели, какая реакция у вас будет. Это сухая кожа. Как правило, у жирной комбинированной ну, реакция менее заметная. Поэтому раз в неделю попробовали, посмотрели, ничего нет. И вы можете у, сухой, у кого сухая кожа, раз в неделю добавлять во все крема, в сыворотки. Все, пользуемся. А у кого жирная кожа, вы можете сделать себе маску. Из, из, из бустера ретинола, если у вас позволяет средства, Один раз взять, прям нанести хорошо. Вот один миллилитр, я все говорю, можете прям шприцом отмерить. Нанести на шею декольте, на всю прям втереть. Прям втереть. И лечь спать. Утром стали умылись просто водичкой, нанесли какой-то крем. На третий день у вас будет легкое шелушение. В смысле, он сработает у вас как пилинг. У нас ты попробовала? Да, вот хочу поделиться. Я попробовала. Мы с Мариной, когда обсуждали нашу сегодняшнюю встречу, Марина как раз рассказала про этот вариант. И я нанесла на вечер, сделала маску с ретинолом. И сегодня утром я уже сделала скатку. Очень хорошо скаталась, особенно шея прям хорошо скатала. И еще для эксперимента нанесла на тыльную сторону ладони, думаю, чтобы, это, ну, чтобы видеть. И на тыльной стороне тоже у меня прямо хорошо скаталась. Вот делала... Надо было на одну нанести, а на другое не наносить. Вот, да, да, вот. да. И следующий раз так, и девочки. Вот я все время говорю, вы когда хотите какой-то эксперимент сделать, вы сделайте. Вот, ну, на одну руку, а на вторую посмотрите, просто сразу же видно разница. Вот ее просто видно. Угу. В Следующий раз так и сделаю. Ну, это вот про... девочки, бустеры у нас очень великолепные. Ну, бустер у нас подразумевается, что мы его по капельке добавляем в крема для усиления, для усиления действия этого средства. Можем сыворотку добавить, вот можно, если делаете маску из белуронки, тоже туда добавить. Это для того, чтобы просто посильнее поработало. Ну, про Марин, Марин просит рассказать, как скатку делать. Да, да, я скатку тоже хотела Девочки, да. давайте вот про скатку. Ну, это вот, если честно, крем с микробиотой, он не подразумевает скатку. Он просто так вот работает, особенно вот после бустера с ретинолом. В том смысле, когда вы вот первый раз нанесете бустер, а потом когда начинаете им пользоваться, вот вообще витамин А он ну, как бы считается самым мощным омолаживающим средством, который прям выталкивает старые клеточки наружу. И поэтому, когда мы начинаем этот ретинол использовать, естественно, у нас обновление идет быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. И, а у нас ведь вообще, как бы в повседневной жизни, у нас же клеточки постоянно отмирают и вот летают везде, Да. А тут они быстро подходят, они успевают еще отойти-то. И мы просто этим кремом помогаем. В том смысле, ретинол нам усилил это действие. Клеточки вышли наружу, но они еще не отпали, и они скопились тут. И вот надо помочь. И вы даже, вот, даже не только крем с микробиотой. Даже вот у меня вообще все клиенты, которые приходят ко мне на пилинг, я им продаю всегда гиалуроновый крем дневной или ночной, без разницы. Просто я говорю, вы не носите, вот как, как мазь. Вы вот взяли, нанесли немножко, вы вот просто начинаете втирать, и вы прям чувствуете, что под руками что-то начинает скатываться. Все, это, начи, это значит, у вас вот ретинол сработал, и просто надо скатать. Вы когда это все уберете вот просто вот берете ее, еще немножко, немножко крема, и вот все так самое... И вот эта скатка, и получается, что вы все отмертвевшие, отмертвевшие клеточки убрали, и у вас кожа задышала. И вот после этого вы наносите любую сыворотку и крем, лицо сияет. Но когда вот после этой маски, ретиною, вот после ретиноил пилинга, будем так говорить, нашего бустера, вот первый день вы встанете, у вас вроде, вот вы когда нанесете его бустер, у вас прям кожа так засияет, через два дня она будет немножко тусклой. И вот на третий день вот начинает это шелушение, и когда вы вот это шелушение вот уберете с этой скаточкой, любым кремом, у вас кожа опять засияет. То есть скатку можно делать любым кремом, правильно? Любым, любым. любым. Ну, угу. вот я не знаю, этот... Как его? ДНК, наверное, немножко все-таки поплотнее, uh -huh. вот, а вот гиалуронка или вот микробиом. Ну вот микробиом почему-то лучше скатывался. Uh -huh. У меня тоже хорошо скатался. А принцип скатки это круговыми движениями. Это начинаешь... да Это вот прям потихоньку, не давить сильно, ничего. Прям ну, ну, почувствуйте усилий, какой вам надо для того, чтобы.. Ну, как бы вы почувствовали, что пошла скатка. Ну, просто mm -hmm. вы как вот крем наносите? Вы же вот наносите, его впитываете mm -hmm. ага, и чувствуете, ага, что тут как-то вот не так. Ага, начинаете тут вот массировать, и все, и смотришь, оно а ну пошло, пошло, пошло. Mm -hmm. не, надо, не надо сильно давить. Понятно, как делать скатку, девочки? Да, понятно. Спасибо, Марина. Ну, вот же возникал вчера вопрос на днях. Крем скатывается, да? Это значит, что нужно вот эту скатку делать. Правильно просто, Вот Он скатывается. Вы предложите ей скатку эту сделать. Может, человек пилинг давно не делал. Может, она вообще никогда его не делала. И ну крем, вот, это как раз вот осветляющий вот вчера... крем. Вот, осветляющий плотный. крем, да-да-да. Он очень плотный. Его надо носить прям вот мизер, мизер. Его не надо наносить много. А у нас иногда люди, если это защитный крем, значит, его надо нанести прям слой такой хороший. Не надо, не надо. Да, как профсоюзное масло. Да, да. А можно вот прям под запись с самого начала, вот как, чтобы дойти до скатки, что нужно сделать? Оля, есть да. у тебя жирная кожа или комбинированная. Берешь наш... Бустер с ретинолом, ну, где-то 1 миллилитр. Прям можешь взять шприц, отмерить этот миллилит, и из этого шприца прям наносите. Вот я наносила кисточкой. Просто кисточкой, когда мы наносим, там конечно, на кисточке кое-что остается, но наносится просто равномерно. Ну, у меня еще, видите, может быть, привычка, я же все это... Кистями же часто это работаю. Все, нанесла на шею, на кольте, берешь и втираешь, прям вот круговыми движениями начинаешь втирать до сухости. Все, втерло. У вас вот состояние будет такое, что лицо горит изнутри, оно покраснеет. Просто я вам уже рассказываю ощущения, потому что сама это, это делаю себе периодически. Это надо вечером делать, перед сном. Это, да? это на ночь мы делаем, где-то часов 8. Uh -huh. Потому что мы с этим ложимся спать. Uh -huh. Все, сделали этот все утром встали, ни, ни, ни, ничем не умывайтесь, не умываетесь, ни, ни гелями, ничем. Просто водичкой смыли, нанесли крем. Uh -huh. Он у вас дальше работать будет, этот бустер. Дальше. Но вечером уже делайте как обычно умываетесь, ну, очищение там. во всем программам, что я вам сейчас рассказывала. Все, умылись, нанесли. И вот на третий день где-то уже начинается такое ощущение, что может быть где-то стягивает. Все это, это говорит о том, что уже омертвевшие клеточки, вот они уже поднялись, и нам надо их как-то убрать. И все, потихонечку крем начинаете наносить, и оно, он начинает скатываться. Про мои любимые продукты гульнасы. говорит, Может, у тебя их нет? Я говорю, нет, нет гульнаса, они у меня есть. Я хочу сказать, у меня очень любимые вот сам средство, это молочко из эта серия. Я вот, делаю всегда же макияж. Кто знает меня всегда с макияжем и вот э, у меня очень чувствительная кожа около глаз очень и вот любое средство и из терапии в этот ремовер брала меня всегда пощипывает поэтому я просто знаю что у меня вот кожа вот, она чувствительна к чему к чему-то она не аллергичная а именно но вот это молочко я вот, вот самым самым чувствительной коже я посоветую вот это молочко. Я уже, я не знаю, какую бутылку беру. Вот как она как пришел это средство. Я его очень люблю. Для моих глаз это такой комфорт. Это вот, я не знаю. Во-первых, скольжение. Вот вы берешь на диск, начинаешь, вот только приложил, и вся косметика уже на диске. Практически вот не надо там вот 10 раз тереть, чтобы снять просто вот приложила я обычно вот так прикладываю и вниз прикладываю и вниз знаете да как ты мне? имеешь в виду для снятия как говоришь, как, как туш снимаем или для нанесения молочко Тань молочко для снятия макияжа Марин я поняла для сня... а для снятия ты говоришь с макияжем думала, думала ты его наносишь как перед макияжем нет нет не нет, не нет я говорю я всегда делаю поняла я поняла да. Снимаю всегда я и, поняла. Вот, всегда приложила диск и вниз, приложила и вниз. По росту ресницу мы же всегда так тушь убираем. Прям великолепно. Запах, текстура такая мягкая. Я вообще очень его люблю. И ну, тоник вот, тоже вот из терапии я беру, но у меня тоже есть пощипывание на него. Такое легкое, вот буквально в первые секунды, когда я его ношу, но это вот первые, поэтому я точно знаю, что если дальше не щипает, то это все нормально, все это хорошо. Ну и наши бустеры, конечно, я просто знаю, что эти бустеры ну, просто просто классные. Бустеры, вот смотрите, бустер с ретинолом. вообще в профессионалке всегда же есть домашний уход но там бустер ретинол использует 0,1%, процент не больше разрешено а у нас два процента бустера здесь поэтому он он очень сильный он очень яркий вот это омолаживающий эффект он вообще вот ретинол когда мы пилинги с ретинолом делаем он, они направлены но чаще всего его для жирной комбинированной кожи этот пилинг показан. У кого будут вот проблемные э, после акне вот эти застойные пятна, вот эти рубчики маленькие. Потому что он мощный. Его если пилинг с ретинолом мы делаем, там шлушение идет не только на коже. И в ушах, и в носу, и везде. Так что вот мои любимые. Так, про все фишки рассказала про все фишки свои рассказал так и хотела я вам показать так ну эти точечки вы все запомнили да и хотела вам вот показать вот такую вот такую картинку вот когда у вас клиентка приходит и вы видите но ну, если подросток мы сразу видим где какая проблема у них да? но подросток если он до 15 лет приходит с гревой супчик нам, мы понимаем, что это гормональный статус играет у него, но когда уже после 40 женщина приходит, и у нее, мы говорим, это уже возрастные угри, это уже лечение надо. Там уже смотрим, проект с какого органа у нас на лице находится. И поэтому, девочки, вы вот тоже себя можете всегда контролировать. Где морщинка появилась, какой орган, там начинается проблема. У нас очень часто, я вот вам сказала, видите, вот желчный пузырь, где у нас ярче всего морщинки появляются. Хорошо, если они от улыбки появляются, гусиные лапки. А иногда у нас не гусиные лапки, а уже лапище. Это вот все говорит о застое застой желчном, желчном пузыре. Я, конечно, это чаще всего использую вот с молодежью, разговариваю, когда они приходят, я вижу сразу же, куда мне их отправлять надо. Вот смотрите, если у вас, у родственников, есть вот такие проблемы, отправляйте к косметологу. Но если очень серьезные проблемы, отправляйте к дерматологу сначала, определите, есть ли клещ или нет клеща. Потому что если, не дай бог, есть клещ, косметолог... Ну, я вот смотрю, я вижу, есть или нет. Если я сомневаюсь, или там очень там, сильно. Я не возьму этого человека, я отправлю сначала к дерматологу, чтобы они сходили, принесли мне справку, что клеща нет. Потому что если клещ есть, я могу разнести его еще больше. Вот. И лечение другое. Там надо изнутри лечить, потому что у нас клещ, он внутри сидит. Вот, подкожный. И поэтому, если у вас есть, отправляйте, сами не, мог, не можете справиться с родственниками, отправляйте к косметологам. Косметологи, они психологи, они все равно их слушают. Потому что вот у меня сейчас ходят пять подростков, и все мамы, Марина, поговорите с ними, вот нас они не слушают, а вас они не слушают. Вот она перестала конфеты есть, она перестала шоколадки есть, потому что вы ей сказали, что нельзя и, и следите за ними, что они кушают. Дома они, может быть, не кушают, но когда вы выходят из дома, они начинают чипсы, пипсиколу колу, шоколад. Еще большой, сейчас энергетики очень большой. Да, вся, вся, да всякие вот эти напитки, которые очень вредны, девочки. Ну, вот вроде все, что я хотела вам, девочки, рассказать. Если у вас есть вопросы... Задавайте. Ну, Мариночка, я все-таки к скатке хочу вернуться. Мы вот этот вот тонким слоем ретинол, нано... бустер с ретинолом наносим один раз? Один раз, да. Ой, ты один меня не услышала. Берешь шприц. Это я все услышала. Один, да? ну, один миллилитр, один и вот один этот миллилитр. мы на... разносим лицо, шею, дукульте, все. Все, Занеси один миллилитр. И все втерли руками. Тер, ты же нанесла, он и Ты прям берешь и втираешь. Прям втираешь, втираешь до сухости. Угу. Да, все, все, я поняла. Только вот а, а, не, не три, но не три вечера, а один вечер. Один. Да, мы, мы это делаем как пилинг. Как пилинг. Как пилинг. Угу. Сделали, потом отшелушение сделали, и вы можете по капельке вечерний крем добавлять его. Да, и как часто вот такую процедуру можно Это делать? Расскани. Можете да. раз в месяц делать? Раз в месяц. Угу. Угу. Как косметическую процедуру. Да. Спасибо. А, Спасибо, а вот э, обладательницы сухой кожи добавляйте в кремы. И, то, он, он, он тоже будет хорошо работать. Ну, то в смысле, постепенно. Если вы видите, что реакции хорошие, я, конечно, вот такое не могу вам посоветовать, у вас будет другая реакция. Я просто знаю, у сухой кожи будет другая реакция, по-другому. Поэтому очень очень аккуратно надо, но тоже, сухой, у кого сухая кожа, вы можете наносить на, на загубные складки, просто вот прямо на одни складки близко глазам мы не наносим, девочки знаем, да? прям близко глазам не наносим, вот чистый ретинол. Вот у нас все время около вот есть кисет, да? на кисет мы наносим. Но вот всегда у нас тут, когда, ну вот у меня нет, а вот кто хмурится очень много, вот все время вот тут морщинки у нас, да? Тоже сюда наносим на лоб. Ну, на лоб, если вот есть морщинки поперечные на лбу, тоже наносим. Ну, вот как-то вот все. Ничего. Ну, тоже вот я, я люблю пилинги делать. Я делаю пилинги. Я а вообще, вообще, как косметолог, вам могу сказать. Сейчас, допустим, меня очень радует, что женщины стали отходить от инъекций. Был период, вот, вот 12 лет назад, когда я училась, я тоже училась и на филлеры, и на, на, на биорегистриализанты, на все училась, и тоже все делала, и ставила. Потом в какой-то момент послушала лекцию врача и после этого сказала, буду только уходовые процедуры делать. Mm -hmm. Потому что все инъекции приближают нас к старости. Знаете почему? А сейчас вообще все ученые работают над тем, чтобы удлинить жизнь нашего ДНК. У нас есть да, в каждой клетке же ДНК, а у ДНК есть такой хвост, называется теломер. Так вот сейчас все работают над тем, чтобы жизнь теломера удлинить, потому что он делится 52 раза. Вот он 52 раза разделился, и клетка умерла. Так сейчас вот, чтобы они делились 52 раза, но между делением было какой-то больше, больше, больше период. Над этим сейчас работают. А каждый, каждая инъекция ведет нас к тому, что теломер делится быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Поэтому, девочки. Поэтому, когда, вот я говорю, если мы собрались куда-то идти на какие-то инъекции, 10 раз подумать и смотря, ну, смотря, конечно, против, вот, против ботокса я вот прям, я всех отговариваю, на ботокс не ходить. Потому что это яд. У нас достаточно яда в организме, мы совсем его получаем. С фруктами сейчас, ну не то что яд, а токсинов очень много. А это токсин. Вы просто самостоятельно идете, и вам этот токсин вкалывают. И вы просто убиваете эту мышцу. Просто убиваете, она потом не восстанавливается. Да, токсин уходит, но мышца остается инвалидом. Спасибо. Мне очень жалко, когда на ботокс приводят мамы своих дочерей. Вообще, вы знаете, что ботокс придумал был неврологами для коррекции родовых всяких побочных ну, проявлений. А косметологи, как всегда, нашли, что можно быстро убрать морщинку, но ну, а последствия их-то, там-то необходимость, там необходимость жизненная необходимость поставить этот ботокс, потому что ну, жизнь или смерть, да, или там ну, какой-то ну, физический недуг, когда рождается ребенок, ну, инвалид. Это для этого же был ботокс придуман. А сейчас токсины только налево-направо ставят везде, куда, куда не надо. Да? Ставят в подмышки, чтобы люди не потели. Забивают лимфоузлы наши. А вы знаете, что у нас грудь, вот молочная железа наша, она чистая до тех пор, пока у нас подмышечные лимфоузлы чистые. Мы должны лимфоузлы под мышками каждый день массировать, убирать застой оттуда, чтобы наша грудь была молодая, красивая и подтянутая. Самое главное – здоровая. Да, все, да здоровая. Все узлы, кисты – это же все вот оттуда. Угу. Да. Марина, еще вот вопрос возник. А можно использовать дополнительные средства, стимулирующие, например, рефлифтинг? Вы имеете в виду аппараты рефлифтинг? Uh -huh. Девочки, я всегда говорю, есть возможность ходить к косметологам. Вы пилинг никогда дома не сделаете такой, какой вам косметолог в кабинете сделать. Я своих клиентов, я говорю, ну нет возможности. Один раз в месяц, один раз в месяц, всегда можно найти на себя любимую, ну, 2000 рублей, грубо, да? раз в месяц. Но вы придете, вам почистят, вам пилинг сделают, вам маску. Такой релакс на весь месяц. Один? Вот можно. Конечно, можно. Я, я за все процедуры, которые... За массаж. Вот смотрите, мы очень... У нас вообще был период, когда говорили, что массаж лица – это вообще никчемная процедура. Никчемная. Девочки, поверьте мне, если вы начнете... У нас великолепное масло для лица есть. Если вы начнете делать себе самомассаж лица, шеи, до кольте, вот представляете, то я, конечно, это может быть, тут как гульнас говорит, ну все, тебя понесло. Но на самом деле меня несет. У нас мы за черепом своим никогда не ухаживаем, за головой. Да, мы, мы что делаем? Только голову помыли и все. Кто делает массаж головы? Вот из 23. Одна гульнас. А еще я кто... делаю, я делаю. Мало... Оля, молодец. А да. еще кто делает? Никто, да? Посмотрите. Я у нас делаю. стволовые, я про... просто чтобы понятно было, у нас стволовые клетки образуются где? В трубчатых костях. У нас череп весь в этих ко... костичках. И когда мы делаем массаж на лице, мы же не делаем только на лице, вот ко мне человек приходит, я ему начинаю массаж делать, начинаю это шейно-плечевой сначала в том смысле начиная вот отсюда сюда вот, вот почему я говорю вот у женщины вот здесь лицо начинается и вы косметолога выберите того который правильно делает то смысле мы начинаем вот отсюда ухо то смысле у меня они раздеваются я начинаю мыть их вот, вот с этого места я начинаю лимфу разгонять там где надо правильно вот у нас где она разгоняется вы даже утром просто встали и подержите на этих местах руки свои, запустите процесс лимфодренажа, лимфа, чтобы она у нас не заставилась, а пошла. Все. И мы, когда делаем массаж лица, можно делать вот легкие вот такие потряхивания, вибрацию. И вот от этой вибрации у нас стволовые клетки начинают работать. Так что, девочки, ну, я уже вас, наверное, утомила. Я думала, час, а уже, уже полтора часа. Да, Марин, спасибо большое. Просто очень интересно. И понятно, что ты можешь говорить очень долго. Поэтому будем потихоньку завершать нашу встречу. Ну да, вот я хочу Но сказать. Вопросов Это вроде больше нет. Подход к нет. красоте нашего лица, девочки. Здесь все. Движение, зарядка, правильное питание, отдых, сон. Сон, девочки, спать ложимся в 10. Да, все знаем. знаем что у нас гормон роста начинает вырабатываться с 11 часов вечера до 3 часов. И в это время мы должны спать. А мелатонин, который отвечает за красоту и молодость, начинает с 10 часов вечера вырабатываться. Mm -hmm. Поэтому в 10 часов мы должны уже лежать в кроватке. Ну, Можно там помедитировать полчасика и засыпать. Все, правильное питание. Это вот... Вот это называется комплексный подход в уходе за кожей лица и тела. И я хочу дать вам задание домашнее, чтобы вы составили себе программу на сегодняшний вот период по вашим требованиям домашнего ухода. И потом можете написать в комментариях. Если у кого-то будут вопросы, можете мне личку писать, я с удовольствием вам отвечу. Помогу, если вам надо. И приглашаю вас. Так. У нас. Где? Предыдущий слайд. Приглашаю вас. Под... На Марин, а, Марин, секундочку. По поводу вопросов. Если будут вопросы, вы лучше пишите к записи нашей сегодняшней встречи, потому что ваши вопросы будут интересны и всем другим тоже. Я вот уверена. Скорее всего, будут похожие вопросы, и чтобы не повторяться и чтобы все тоже могли прочитать эти вопросы, я предлагаю не в личку, Марине. А все-таки под комментарием к записи. Все, да, я вас на следующий вебинар, который состоит в следующую субботу. Вести его будет Анжела Куницына. Вот. Она вам расскажет, как правильно ухаживать весной. У нас же весна на дворе. есть тоже свои особенности. Поэтому я так думаю, что вы проведете интересное время. И полезно. Да, и полез, полезность, конечно, использовать для себя. Марина, спасибо тебе большое, спасибо огромное за эту встречу. Было безумно интересно и хочется с тобой еще, еще, еще разговаривать. Поэтому большая тебе благодарность. Я думаю, что участники нашей встречи присоединятся. На этом на сегодня будем встречу заканчивать. Пойдем составлять программу программу себе, программу нашим любимым клиентам, если у вас таковые есть, своим близким, своим дочерям, внучкам, у кого что есть. Да. У кого есть? Огромное спасибо, Спасибо большое, спасибо. Марина. Было очень, очень и очень и интересно очень и познавательно. Действительно комплексный подход. Спасибо, Мариночка. Спасибо. Угу. Я рада, если я вам хотя бы чуть-чуть что-то это помогла. Спасибо, Марина, огромное. Здорово, здорово, классно. Марина, Потом...